Дорогие друзья, с вами Лена Евсеенко. Сейчас мы с вами находимся на главной странице нашей компании IdealM. «Идеал Это идеальная система для заработка вас и ваших друзей. В нашей компании идут вебинары, презентации, и вы можете их посещать сразу с главной страницы сайта. Перед вами идет бегущая строка. Суббота и воскресенье выходной. Можете нажать на ссылочку, и вы попадете. Вебинарную комнату. Прошу обратить ваше внимание на то, что вы можете прочитать отзывы о нашей компании. Нажимаете на отзывы и видите перед собой данные отзывы. Прочитали все, принимаете решения, пожалуйста. Потом переходим на главную страницу. И также хочу вам показать, что на главной странице вы можете посмотреть документы о нашей легализации. У нас абсолютно легальная компания. Также вы можете все это проверить. Мы работаем с 23 сентября 2021 года. А сейчас я хочу зайти в свой личный кабинет. И мы с вами сделаем обзор нашего кабинета. Я хочу вам показать, что в нашем кабинете нет абсолютно ничего лишнего, но в то же время есть все самое необходимое, что нужно нам с вами для работы. Раздел профиля. Вы будете видеть данные своего спонсора и иметь с ним связь. Также сами заполняете профиль. Все здесь кликабельно. Вы всегда можете все поменять установите только, пожалуйста, обязательно свою фотографию, так как бизнес у нас управляемый и человек при регистрации будет видеть ваше фото, при переводе денежных средств уже будет видеть именно ваше фото и уже не ошибется с переводом. Давайте также обратим внимание на раздел финансы. Мы работаем с такими платежными системами, как Perfect Money. Вы просто вписываете сумму, нажимаете «Пополнить» и денежки сразу же, мгновенно будут на вашем кабинете. Что касается Сбербанка и Power, вы переводите денежные средства на номер, вписываете последние 4 номера вашей карты, точную дату, время и перевода и нажимаете «Пополнить». Первый Power кошелек, то же самое, отправляете денежные средства, вписываете номер транзакции, нажимаете «Пополнить». То есть все на самом деле очень удобно. Если кому-то нужно будет пополнить с Kiwi кошелька, с Тиньков банка, либо с Яндекс, без проблем, просто мне звоните, и я вам все помогаю делать. С выводом у нас вообще нет проблем, пожалуйста, хоть на Перфект хоть на Power, хоть на Сбербанк, дело добровольно также и внутренние переводы. Я бы никогда не стала работать в проекте, где нет денежных переводов между партнерами, потому что дает возможность и вам вывести денежные средства без процентов и помочь пополнить вашим партнерам. Это очень на самом деле важно. Давайте также разберем раздел партнеров. Вы будете перед собой видеть реферальную ссылку. Достаточно нажать на кнопочку «Скопировать», и она будет у вас на мышке. Вы также будете видеть три уровня ваших партнеров, потому что у нас привязана трехуровневая реферальная программа. Все ваши партнеры, которые обозначены зеленым, значит, они уже прокупили себе места. Если только красным вы видите, значит, человек регистрацию сделал, но еще не оплатил свое место. Вы можете его найти через страницу ВКонтакте, через номер телефона Skype. То есть здесь реально вот все-все-все сделано для того, чтобы людям было работать очень удобно. А сейчас... Мы с вами перейдем на площадку. Обратите внимание, у нас есть такая вот кнопочка «Маркетинг». Вы можете на нее нажать, и если вдруг вы что-то там подзабыли, вы всегда можете посмотреть, как работает любой стол. Как видите, здесь подписано все зеленым, и это значит, что у нас выплаты в каждом столе. У нас нет накопительных столов, плюс у нас трехуровневая реферальная программа, которая увеличивает ваши доходы в разы. А преимущество у нас в том, что даже если, представьте, вот вы купили себе первый стол, а ваш партнер взял и купил себе четвертый, вы будете получать все реферальные начисления. Здесь не надо бояться. К примеру, даже если вы купили себе четвертый стол, а ваш партнер купил первый стол, он все равно потом в дальнейшем придет к вам, а по пути вам принесет еще и реферальные начисления. Здесь настолько грамотно и круто все продумано, что работать будет на самом деле одно удовольствие. А я же сейчас перейду в кабинет, и хочу вам показать такую функцию, как «Поисковик». Вбиваете логин любого своего партнера, неважно, и по поисковику, как по карте вы будете видеть, как стоит ваш партнер, сколько у него закрытых столов, в какой он стол перешел. Вот все, что обозначено красным, это уже закрытые столы. Они в истории, они видны, но они уже отработали свое. Все, что подписано зеленым, это значит открытые столы. И под этими столами никого нету. То есть стоит человек наверху, под ними три пустых места. А то, что здесь обозначено голубым, значит это уже полузакрытое стол немножко там заполнить, и человек приходит уже на следующий стол бывает такая ситуация когда чат мне звонит и говорит что-то я не понял куда-то улетел мой клон либо куда встал мой партнер то вы все увидите в бейте логин в поисковик и вы увидите вот под кем он стоит все кликабельно все видно и все очень грамотно сделано вход открыт у нас в любой стол нет привязки к первому столу без разницы какой бы вы ни купили, вы можете здесь выдумывать всевозможные стратегии. Но главное, что вы можете купить любой стол, ваш приглашенный может тоже купить любой стол, и вы не потеряете своего человека. Он вам будет давать реферальные начисления везде, с любого стола. Понимаете? Вы здесь ничего не теряете. Вы только находите, находите и находите. Также вы полностью видите всю историю, всю историю начислений. Это тоже очень важно. Все с самого первого начала и до самого конца вы все будете здесь видеть. Итак, чтобы мне вам показать дальше, вся полностью структура здесь видна. Вы можете нажимать на любого человека и просматривать всю его структуру. Все видно, кто стоит, как закрывался, кем закрывался, только не забывайте нажимать. На кнопочку «В начало структуры» вы все увидите в реальном времени. Вы будете ставить брони. Пожалуйста, вы можете это делать. Есть такие люди, которые работают только с управляемым маркетингом. Есть другие люди, которые говорят, что «Ой, неуправляемый лучше». Типа там работать легче, головой думать не надо. Пожалуйста, если вы не желаете думать головой, можете ей не думать. Можете просто приглашать людей, и тогда ваши люди будут вставать слева направо на свободные места. Но в любой момент, когда все-таки вы поймете, что управляемый маркетинг намного круче, вы научитесь управлять своим бизнесом и будете э, управлять. То есть в любой момент вы можете перейти на управление. Также вы будете видеть все свои закрытые столы. На первом столе вы можете покупать клон, можете не покупать, можете помогать дальше своим партнерам, ставить под них броню помогать своим людям. Вы будете видеть все свои столы. У вас полностью вся рабочая панель, она перед глазами. Это тоже огромное преимущество. То есть не надо искать где-то первый стол, где-то там у вас второй, где-то пятый, где-то десятый. У нас вот они, 6 столов. И они все перед вашими глазами. Это очень круто. У нас настолько грамотно сделан кабинет, в нем все удобно. Для вас нужно только разобраться в этом маркетинге, я уверена на 100%, что как только вы э, начнете здесь работать, вы полюбите свой кабинет, вы полюбите его функционал и начнете его использовать по полной программе. Если только у вас вдруг еще возникают какие-либо вопросы, без проблем вы можете мне их звонить, и я буду рада ответить на все-все-все ваши вопросы.